Саганцар. Особый праздник для калмыцкого народа. Это единственный праздник в году, когда живущие далеко родственники стремились навестить свой родной хатон. Поэтому поездка в гости, хождение по гостям и прием гостей были неприемлемым атрибутом праздника. Считалось, что чем больше число гостей посетить кибитку с пожеланиями благополучия, тем успешнее будут обстоять дела в этой семье. Порядок посещений строго регламентировался. С поздравлениями шли вначале к старейшинам рода и только потом навещали молодых родственников и однохотонцев. Преподносили им подарки. Хождение по гостям сопровождалось праздничным весельем. Звучала музыка, песни, исполняли станции. Все заранее готовились к встрече праздника, делали генеральную уборку в доме, шили и покупали новую одежду. Выбирали жирного барана, варили мясо, все вещи стирали канон праздника. Женщины мыли голову, расчесывали волосы и одевали шевровы, надевали рубашки с белым воротником. Перед праздником царан-цар хозяйка дома, сделав борцики перебирала отчетки, потому что этот день называется Мац Кызер – День Мали. Цахан цар наступал рано утром, когда можно, можно было различить линии на ладони – айхнаеры, или когда можно разглядеть вытянутые пальцы. Праздничная пища в большом количестве готовилась к празднику для людей и для подношений. Это прежде всего ритуальная еда для богов, духов, предков, так как в единой трапезе соединялись боги и люди, предки и потомки. В пище, поднесенной богам, придавалось магическое значение – способность содействовать процветанию и долголетию людей, богатому урожаю и приплоду скота. По обычаям встречи Нового года по лунному календарю монголам традиционно запрещены некоторые действия – ЦР это грех или запрет, в переводе с монгольского. Многие ли знают, какие действия могут быть цертей то есть под запретом. в Самые важные дни цаган сара. Нельзя набирать воду из ручья, реки или колодца. В этот день заранее должны быть наполнены все емкости с водой, которые будут потреблять в первые дни цаган сара. Нельзя шить и реставрировать старую одежду дел и так далее. ибо одежда должна быть новая, что символизирует счастье, добро и долгие годы жизни. Нельзя отдавать вещи или деньги в долг – это считается открытием пути расхода в течение Нового года. Лучше постарайтесь встретить Новый год без долга или задолженности у людей. Запрещается в этот день также плакать и ссориться. В противном случае монголы считают, что весь год вас будут сопровождать слезы и ссоры. Не выбрасывать первого числа Нового года мусор из дому или пепел, золу из печи. К Новому году все в доме уже должно быть очищено и убрано. Говорить неблагоприятные слова, резать скот, охотиться три дня от начала царансар также запрещено. Это будет означать, что случится беда либо смерть среди родных и близких. Седьмой день царансар. Нельзя проводить обряды приветствия. Золгох. Или поздравления ходить в гости к родственникам. Этот день называется «черным днем» в лунном календаре, потому и запрет такой. По традиции, муж и жена не проводят обряд «золгох». Гласит, что обряд между супругами будет означать разлуку, так иначе они станут чужими друг другу. Нельзя нарушать естественные традиционные правила и обычаи празднования и поведения, чрезмерно употребляя алкоголь. Нельзя буянить и поедать без разрешения хозяина дома продукты и блюда праздничного застолья. Не носить с собой холодное оружие и нож. И так далее, что будет знаком начинания вражды или поводом для войны. Бьян халятн, мин дебятн, царан